Наш пример, конечно, исключительный. Думаю, что и бывший муж со мной солидарен. Полученный нами опыт, сомнительный образец для большинства влюбленных. Но случилось все именно так, как я расскажу, ни капли не приукрашая действительность. Наша история родом из детства. Несмышленышами играли мы в одной песочнице. Потом была школа. Вадик помогал лентяйке, ненавидящей точные науки, с домашними заданиями, контрольными. Родители не особо поощряли эту дружбу. Я вечно выкидывала какие-то коленца. Он же оказывался виноватым. То мы колесили по улицам на велосипедах в поисках приключений, то обносили соседские сады. Зачинщицей была я, доставалась ему, так как его считали более серьезным и надежным. И никто не понимал, как разумный и интеллигентный мальчик может дружить с такой девчонкой». Мы взрослели, и мои выходки становились уже не такими безобидными. Однажды я подбил 16-летнего товарища на то, чтобы он позаимствовал у отца ключи от машины. И мы провели чудесный день на речке за городом. Вернулись в тот момент, когда разгневанные папы собирались с полицейскими на розыске пропавших деток. Они даже не подумали о том, чтобы заглянуть в гараж. От того, когда мы лихо подкатили почти к их ногам, у них был шок. Папочка со смешком пожурив, предупредил, что мама ничего не знает. Эта тайна долго держала меня в напряжении. Потом папуля по лишь намекал о ней, я мигом превращалась в смирную овечку. Над Вадиком же сгустились тучи. Несовершеннолетний за рулем, естественно, преступление. Пришлось его папе изрядно суетиться, чтобы выручить наследника из беды. Контроль впоследствии над ним был таким, что он не мог сделать ничего, что ему хотелось, без папиного одобрения. Мамочка у него была человеком необыкновенной доброты. Как-то она сказала, что это любовь, и вторгаться на ее территорию посторонним запрещено. Какие бы громы и молнии не метал ее муженек, как бы не хотел, чтобы я исчезла из их жизни, она не позволяла. Я ощущала себя в их доме не гостем, а кем-то очень родным. Теперь осознаю, что меня уже тогда воспринимали как будущую невестку. В старших классах все знали, что в перспективе у нас свадьба. Так и вышло. Когда за плечами был третий курс университета, мы расписались, отгуляли пышное и веселое торжество. Щедрые родственники одарили уютной квартиркой. И зажили мы припеваючи. Не сидели дома, гуляли в клубах или ходили в кино, театры. Благо, что финансовую независимость, несмотря на то, что были студентами, обрели сразу. Я давала частные уроки по английскому. Новоявленный мой супруг обладал такой светлой головой, что за него дрались престижные компании. Подработкой он был обеспечен. Как-то незаметно стало попросту скучно. День за днем не приносил ничего нового. Я грызла себя за неблагодарность, размышления о том, что я с жиру дышусь. Раздражение выплескивалось на любимого, ни в чем не повинного он крутился, как белка в колесе. Я же понапрасну мучила его бесконечными придирками. Он мечтал о наследниках. А я не спешила рожать. Может быть, и с браком мы явно опростоволосились. Когда же на ровном месте поссорились, я выпалила. Давай расстанемся, и бедного Вадима чуть не хватило удар. И дара речи он лишился. Все меня пытались образумить. Он понял, что не шучу. Рассердился и согласился. Не прошло и года после похода в ЗАГС, как мы очутились в нем снова, но по другой причине. Вечером я пригласила отметить его это событие, в ресторане. После второго бокальчика спиртного мы пошли танцевать. Позже целовались так горячо, словно в первый раз. А ближе к ночи угодили в одну постель. Так и повелось. Минимум раз в неделю мы встречаемся на нейтральной полосе. Затем проводим бурные ночки. И снова разбегаемся. Это слишком для обычных друзей. Не кроется ли за этими свиданиями нечто более пикантное? Не буду лукавить, что сердце мое не молчит. Естественно, что наш секрет многие скоро раскрыли. Они недоумевают, что не хватало нам в прежних отношениях, к чему было разводиться, если, по сути, мы не можем друг без друга. Как объяснить кому-то то, о чем сто раз рассуждали, оставаясь с Вадимом наедине? Мы и сами не соображаем, что с нами происходит. И к чему это приведет. Через какое-то время, у меня появился новый мужчина. И у него есть тоже кто-то. Но мы тайно продолжаем встречаться. И я не знаю, что делать. Вадима я очень люблю и жить без него не могу. Но и люблю очень сильно своего нового парня тоже. Как же быть? И что же мне делать? Этот вопрос бьет меня на повал каждый день. И я схожу с ума от этого вопроса.